Дорогие, приглашаю вас посетить вместе со мной занятия по ландшафтной арт-терапии и медитации в очень интересном месте Сергею в Посадском районе, источники Сергея Радонежского. По-другому называется ⁇ Горячий ключ, Светогорье ⁇ Правильно, гремячий ключ. Доехать можно от Сергею Посада. Место очень красивое, благостное и ландшафтной терапии. Здесь очень хорошо заниматься. Также есть трапезная, можно перекусить, попробовать изделия, сделаны в Сергеевской лавре монахами. Вот. И наша ландшафтная терапия также проходит в контексте по теме «Мой жизненный путь» можно также здесь посетить купель, да, очиститься, искупаться, набрать с собой воды, попробовать воды из этого источника. То есть получить в этом месте такое хорошее-хорошее расслабление, наполнение. Решение каких-то своих вопросов по теме «Мой жизненный путь», который вы сами для себя ставите в начале занятия. Я рассказываю, как вы будете выполнять, зачем наблюдать. Рассказываю инструкции по ландшафтной арт-терапии. Мы выбираем с вами место для общей медитации вот по вашим запросам. Наслаждаемся, любуемся, то есть наслаждаемся вот этим таким мини-путешествием, в которое еще добавлено волшебство психологии, медитации, арт-терапии и святости, и такой вот эксклюзивности самого этого места, необычности его истории, что как бы вот по волшебству, по намерению святого вода начала бить из горы, вот, взаимодействием с природой, с водным источником, всегда приглашаю именно на источники, потому что для меня это место силы, тем более с такой вот необычной историей, вот. Кому нравится, присоединяйтесь с любовью для вас, Юлия Сагайти, все летом буду здесь проводить, пишите, согласуем с вами даты по выходным, ближайшая будет в субботу, а потом еще через одну или через две недели и весь август, возможно, может быть даже в сентябре. Кому откликается это место, это занятие, буду рада для вас быть проводником и мастером в мир вашего счастливого жизненного пути, в мир ваших открытий, изменений, информации в положительное, в развитии. Желаю всем счастья. Счастливого жизненного пути, с любовью, Юлия Сагайтис.